Наша и так любви, на что она сияла ярче жизни нам. Снова вместе нам хорошо И пусть всегда мы будем рады Дождю стучащему в окно Сегодня